Корабль «Союз» причалил к Международной космической станции. Причаливание шло в ручном режиме под управлением командира экипажа Героя России Олега Артемьева. Он очень опытный космонавт, для него это уже третья экспедиция на орбиту, а в космическом багаже 366 суток, проведенных в невесомости и три выхода за борт станции. Все прошло успешно, в 22 часа 12 минут по московскому времени есть сцепка. Это первая стыковка к новому порту, который появился на МКС в ноябре прошлого года. После выравнивания давления и проведения подготовительных операций экипаж откроет люки и перейдет на станцию. Открытие переходных люков намечено с 0 часов 20 минут до 0 часов 40 минут МСК 19 марта. Напомним, причал стал вторым после науки модулем, который Россия запустила в 2021 году на орбиту. Подобных пусков у нас не было целых 11 лет. С пропиской причала на российском сегменте у нас открылись новые возможности. Прежде всего, это стыковки к узловому модулю одновременно до 5 пилотируемых и грузовых кораблей. Все прошло успешно. В 22 часа 12 минут по московскому времени есть сцепка. Это первая стыковка к новому порту, который появился на МКС в ноябре прошлого года.